Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, стоит ли выступать на соревнованиях, разберем все «за» и «против». Теперь по порядку. Если ваша цель – стать чемпионом страны, мира, Европы, то, конечно, тут без разговоров, без всякого сомнения, вам просто необходимо выступать на соревнованиях. Но для начала надо решить, нужно ли вам это или нет. Многие спортсмены считают, что для того, чтобы расти и развиваться в спорте, просто необходимо выступать на соревнованиях. Так ли это? Если вы не хотите выступать, а мысли о соревнованиях вызывают у вас стресс, необходимый опыт вы всегда можете получить у ребят, которые тренируются у вас в зале и регулярно выступают на соревнованиях. Работая с ними, вы получаете тот необходимый опыт для вашего роста. Следовательно, для вашего роста необходимо просто выкладываться. А где это делать? На тренировках, либо на соревнованиях? Уже не столь важно. Идеальная формула успеха – это тренировки плюс соревнования. Но все зависит от ваших целей. Выступать на соревнованиях или нет – это ваш выбор. А вот поставить лайк и подписаться на канал вы просто обязаны.